Достоинство, изящество, минимализм. С самого начала карьеры Ирину Хакамаду отличал особой индивидуальный стиль. Я делаю то, что хочу, делаю настолько профессионально, чтобы за это получать денег, кроме столько, чтобы спокойно делать первое. Я делаю среди тех, кто мне нравится, и только для тех, кто мне нравится. Она всегда поражала окружающих смелостью решений и идей. Так было, когда она решила прийти в политику. Так было и когда она не побоялась уйти с проторенной дороги. Тогда Ирина поняла, она больше не может заниматься тем, что не имеет перспектив, идет в разрез с ее жизненной позицией и не приносит удовольствия и желаемого результата. Чтобы найти энергию внутри себя, нужно понять, нравится тебе то, чем ты занимаешься или нет. Если нравится, то дальше делать это максимально профессионально, то есть все время самообучаться, не из учебников, а прямо по жизни. Обратную связь исправлять ошибки, обратная связь правила ошибки. Если же не понял, нравится себе или не нравится, попробуй себя замотивировать. Почему тебе нравится? Если совсем не нравится, и ты собираешься это делать только ради денег, то в вашем бизнесе эта вещь бесполезна, ничего не выйдет. На своем пути Ирина часто сталкивалась со стереотипами и никогда не боялась идти против них. Она всегда умела точно и верно реагировать на актуальные и новые тенденции, в том числе в бизнесе. Сильная личность Ирина Хакамада считает, что в любом деле, неважно в политике или в бизнесе, основной критерий успеха – это сам человек с его индивидуальностью, стилем, навыками. И особенно важен человеческий фактор именно в сетевом бизнесе. В России возможен свободный бизнес. Это называется не благодаря, а вопреки. И сетевой маркетинг работает здесь оптимально из рук в руки, от клиента к клиенту. Каждый работает как самостоятельный топ-менеджер. От него зависит, насколько он умеет вести переговоры, насколько он э, формирует правильный имидж истей, насколько он считывает клиента, которому хочет продать свой продукт, насколько понимает его психологию. И это специалисты высочайшего уровня бизнеса, который отвечает требованиям бизнеса в рискованных условиях. Сейчас турбулентность, непредсказуемость, и он наиболее гибко от... реагирует на внешнюю среду. Хакамаду всегда отличало умение тонко чувствовать людей, смотреть вглубь человека, понимать его психологию. Эти качества помогали ей в различных сферах ее деятельности. Поэтому советы Ирины очень полезны, актуальны и точны именно в контексте сетевого бизнеса, где все строится на человеческих отношениях. А законы психологии универсальны. Если вы хотите быть хорошим продавцом, то вы должны стать своим для клиента. Если он статусный, то вы должны показать, что вы разбираетесь во всех проблемах статусных людей, так же, как и он сам. Если он звезда, то вы показываете, как хорошо звездам жить с таким продуктом. Если это простой человек, не звезда, и не статусный, и не обладает большими деньгами, то вы должны выглядеть так же просто, как он, и бить на простые вещи, примитивные. Ну, что там здоровья, экономия, денег семейных. Нужно и по языку, и по обмену реагировать на человека и быть, несомненно, при себя забыть. Вы ну, как бы зеркало, отзеркаливать клей. Чтобы уделять больше времени бизнесу и самосовершенствованию, нужно быть в хорошей физической форме. В бесконечных перелетах и командировках оставаться стройной и женственной, и при этом здоровой непросто. Но жизнь всегда подсказывает выход более простой, чем кажется. И она же диета, да, мне очень понравилась, потому что утром мне некогда, и я не могу бесконечно пить кефиры и есть обезжиренный йогурт, это достает. А Овсяную кашу варить мне некогда. Даже три минуты, ну, правда, нету сил на это все. А, а тут все, смешал две секунды, упаковка удобная, и прямо ходишь такой, довольно как слон. Почему? Потому что если я выпиваю в 9 утра, никакого нету желания есть до часу, и при этом ощущение легкости. Физическое здоровье, крепость духа и развитый интеллект. Гармонично сочетая в себе эти элементы, Ирина Хакамада создала свой индивидуальный стиль – Именно эти качества дают человеку возможность не только продвигаться в карьере, но и получать удовольствие от жизни. Это успехов вам, счастья и процветания. Спасибо вам!